Если вам клиент обратился, у которого нет первоначального взноса, значит, обратите внимание, только вторичка, только вторичка без первоначального взноса, потому что здесь будет определенная схема, А любой банк выдает все равно условия, и обязательно первоначальный взнос есть. Единственное, можно есть там несколько банков, если у клиента есть материальный, материнский капитал, материнский капитал, тогда можно уже здесь без завышки, работы все равно то есть здесь уже можно попробовать в этот банк если он одобрит то без, без завышки а в основном здесь все равно будет схема завышка завышка мы ее не обойдем мы ее делаем мы ее умеем делать за это мы получаем деньги зарабатываем значит допустим пример выяснили, вторичное жилье должно быть, значит, цена квартиры допустим, 2 миллиона рублей. По условиям банка, как правило, 20%. Коммерческие банки, как правило, делают условия 20% процентов взноса. Да, Сбер делает 15%, но по случаю все равно не путаются, 20% говорят, якобы у них есть. В анкете обязательно надо сказать клиенту, чтобы он говорил, что у него есть 20%. Если клиенту нужно 2 миллиона получить, а, то есть денег значит цена квартиры стоит 2 миллиона цена квартиры значит мы должны в анкете заполнить клиенту а, написать что она стоит якобы 2,5 миллиона два миллиона два миллиона рублей а, должна стоить квартира, почему 2,5, значит, как мы считаем, клиенту на руки, значит, цена по факту квартиры стоит 2 миллиона, надо прибавить 25%, это просто математика, просто потренируйтесь на калькуляторе, прибавляем 25, получится 2,5 миллиона, и когда вы проверяете, умножаете 2,5 миллиона на 20%, потому что условия банка будет 20%, то у вас как раз получится, якобы у клиента есть 500 тысяч рублей наличными, и ему банк одобрит 2 миллиона. Только при этих условиях, если у клиента есть 20%, банк ему даст 2 миллиона рублей. А вот здесь вы должны помочь клиенту посчитать. А потом обязательно в анкете сказать, что у вас есть якобы 250 тысяч наличных денег. А еще, когда вы заполняете клиент с клиентом анкету, обязательно значит клиент должен писать расходы у него не должно быть никаких расходов ноль только кредиты только кредиты кредиты а, даже если вы должны получить даже если клиент а, живет на квартире что-то там еще платит не надо живет у родственников никаких у них расходов нет вот кредиты банк увидит остальное он не увидит вот это очень важно а что еще ну,